Следующий аргумент о еврейском заговоре. А вот здания близнецов были взяты в аренду неким Ларри Сильверстайном незадолго до терактов. Он успел вложить в аренду всего 30 миллионов, а получил страховку на 8 миллиардов, и таким образом заработал сколько-то там тысяч процентов чистой прибыли. Вот же он наш главный выгодополучатель. На самом деле все это очередной бред, рассчитанный я даже не знаю на кого. Наверное, на того, кто никогда в жизни не оформлял страховку. Статья в русскоязычной википедии про Сильверстайна слишком мала, чтобы что-то понять, поэтому я пошел на англоязычную страницу и там более-менее разобрался. Прежде всего я сначала объясню общую ситуацию. Предположим, вы взяли в аренду помещение с обязательными выплатами в 100 миллионов долларов в год. Ну, может вы рассчитывали с этих зданий зарабатывать 120 миллионов и таким образом 20 миллионов чистой прибыли оставлять себе. Но так получилось, что здания эти рухнули, в такой ситуации вы остаетесь банкротом с огромными долгами. Чтобы избежать такой ситуации, вы страхуете свой бизнес от всевозможных катастроф, землетрясений, наводнений и терактов тоже. Особенно если вы знаете, что башни Близнецы – это символ Нью-Йорка и вообще-то теракты там уже происходили. То есть любой такой бизнес и любые такие башни, они всегда застрахованы, это нормально. Так же, как застрахованы все более-менее стоящие автомобили. И если здание внезапно рушится, всегда кто-то получает страховку. Но можем ли мы заносить полученную страховку в чистую прибыль предпринимателя? Конечно нет. В случае утраты застрахованного автомобиля, при помощи страховой выплаты вам придется покупать другой автомобиль. А в случае разрушения зданий вам на эти деньги придется строить новые здания. Ни о какой чистой прибыли и ни о каких мифических тысячах процентов здесь гореть не приходится. Кроме того, Сильверстайн получил не 8 миллиардов, как часто утверждается в русскоязычных источниках, а 4,5 миллиарда, то есть он получил не двойную страховку, а полуторную, и это после многолетних судов. Потом выяснил, что этой суммы недостаточно для строительства нового торгового центра. И Сильверстайну пришлось часть своих прав на будущие доходы отдать другим инвесторам, и уже они организовали специальный фонд, куда собрали недостающие три с половиной миллиарда. Вот так и получилась цифра 8 миллиардов, но это не деньги Сильверстайна, это деньги, которые пошли на строительство новых зданий, и этих денег тоже не хватило и впоследствии собирались дополнительные суммы, а будущие доходы от построенных зданий будут распределяться Соответственно данным вложениям.